Привет! Это Вячеслав Железников, город Архангельск, в сфере производства и продажи мотобуксировщиков с 2014 года. За эти годы я получил значительный опыт, работая в трех компаниях отрасли. Лично протестировал более 10 моделей буксов и продал более тысяч единиц техники. Разработал и внедрил линейку пошивных аксессуаров многие из которых пользуются популярностью и у других производителей. Я такой же любитель природы, охоты и рыбалки, как и вы. Поэтому мотобуксировщик – мой железный друг с сотнями пройденных километров леса зимой и летом. Весной 2019 года мы с единомышленниками создали клуб любителей мотобуксировщиков, чтобы в одном сообществе объединить всю страну. За это время нам удалось собрать более 8000 человек, с которыми мы делимся различными секретами и полезной информацией. Благодаря вашему участию и обратной связи мы решили создать свой мотобуксировщик с улучшенным внешним видом, уникальным окрасом и техническими преимуществами. Кроме этого, мы продолжаем развивать сервисы сообщества, интернет-витрину по запасным частям, YouTube-канал, база знаний по ремонту и обслуживанию мотобуксировщика. Мотобуксировщик по-народному называют буксом, собакой или мотособакой, поэтому мы назвали наш клуб и наши мотобуксировщики «Железная собака», название которое объединяет любителей мотобуксировщиков всего мира.